На кону находится стабильность всей мировой экономики. Базы Блэквуд на Ближнем Востоке должны быть уничтожены, и чем быстрее, тем. Контрольная точка. Мы перепросим вас в другой сектор. Информацию о новом задании получите в пути. Гранатометы и сбейте вертушку. Сработано. Приготовиться к эвакуации.